Здравствуйте, друзья! Еще раз, здравствуйте! Даже такое слово, простое слово, оно несет столько энергии, что может вылечить человека. Слово лечит, всем известно. Поэтому старайтесь говорить это слово всегда глубок, с глубоким смыслом, с глубоким содержанием, действительно желая другому человеку, кому вы обращаетесь, именно здоровья. И вот я обращаюсь к вам, здравствуйте, имею возможность таким образом получить от вас ответный, хороший, добрый энергетический посыл тоже здравия. Сейчас вопросы здоровья, сами понимаете, у всех на слуху, многие этим занимаются. И вот сейчас, даже в этот момент, вы можете найти еще какие-то вебинары, какие-то мероприятия, которые посвящены здоровью. Ничего удивительного, потому что это сейчас самое ценное. Люди осознали, люди поняли, но, но не все знают, каким путем идти. Потому что путей много. Вот сегодня у меня была беседа с доктором Региной, которая делает упор на питание. И это тоже действительно путь. И он тоже дает результат. Ну и так далее, так далее, так далее. То есть очень много путей к здоровью. Какой выбрать? По всем идти одновременно тоже не получается. Какой выбрать? Вот это вопрос должен быть в каждом человеке уже определен. Ну, это такой небольшой спич, выступ, э, вступление. Я Некрасов Анатолий, писатель, психолог, автор более 40 книг. И эти книги в основном посвящены э, здоровью, в целом человека, социальному здоровью, здоровью в семье, здоровью в отношениях, здоровью с детьми, отношения с родом, здоровье в отношениях с работой, в деятельностью и, конечно, непосредственно самому здоровью. Особенно в последнее время, в последние годы я очень серьезно занимаюсь вопросами здоровья. Мне 70 лет и согласитесь, что в таком возрасте уже можно подумать о здоровье достаточно серьезно. И я думаю об этом и уже давно, и потихоньку-потихоньку выстраиваю свое здоровье на самое лучшее, самое лучшее состояние, какое можно получить в этом возрасте. А оказывается, чем больше я вникаю в этот вопрос, я вижу, что дело не в возрасте. Не возраст определяет здоровье. Можно быть здоровым и в 70 лет, а можно быть больным и в 20 лет. То есть здесь не возраст играет роль, в первую очередь, а то, чем у тебя наполнена голова. Поэтому я э, давно уже ввел э, такой термин э, в э, отношении здоровья. Это «мировоззрение здоровья». То есть «мировоззрение». То есть что ты видишь вокруг, в себе и вокруг в, в отношении здоровья. Как ты воспринимаешь здоровье, что оно для тебя какие ценности у тебя, и так далее, и так далее. То есть выстраивать голову в направлении здоровья. Это очень важно, и это очень важно. Даже более важно, чем э, лечиться. Потому что лечиться – это уже крайняя мера. Она э, появляется, необходимость лечиться тогда, когда ты уже пропустил фазу выстраивания мировоззрения здоровья. Вчера у меня была на консультации женщина, и мы... С ней беседовали два часа, и она в конце сказала, «Антолий Александрович, я не ожидала. Вы за два часа перестроили, вообще перестроили всю мою голову». Она так сказала. Но я это называю оздоровительной гильотиной. Действительно, женщина практически с нуля, ничего не читала, ничего не знает. И вот вдруг ей открывается целый мир здоровья мировозрение здоровья, в котором все вопросы увязаны. Вот то, с чего я начал говорить, это э, в каком направлении идти, много всего, много практик, много методов, э, много направлений. В каком направлении идти? Вот это все позволяет увидеть мировозрение здоровья. И вот этим вопросом я занимаюсь уже много-много лет и э, я чувствую себя гораздо лучше, чем в 30 лет. 30 лет имел огромный букет проблем, болезней, потому что работал на вредном производстве. Ну и всякое было. В молодости обычно здоровье гробят. Вот. А потом с героизмом из этого стояния э, выползают. Вот я так и выползал. В 40 лет чуть не ушел из жизни. Была тяжелая базель, болезнь, от которой я уже стоял на границе э, жизни. И врачи уже отказались от меня. И вот тогда я включился э, в самоосознание, стал э, искать путь, чтобы вытащить себя из этого э, запредельного состояния. И вот вытащив, я понял, что оказывается все просто. Все можно сделать. Нет неизлечимых болезней. Друзья мои, нет неизлечимых болезней. Я это заявляю довольно определенно сознанием дела, потому что э, в моей практике есть э, излечение и диабет, и гемофилия и так далее, и так далее. То есть те болезни, которые явно медицина считает не, неизлечимыми, все лечится, все лечится. Только нужно вот именно выстроить всю картину жизни полностью, всю картину жизни, в которой решены вопросы и рода, и семьи, и отношений. И, собственно, здоровье. А главное, выстроить свою голову в направлении здоровья. То есть у меня даже есть такой термин. Ходить по радостной стороне жизни. То есть вот в голову внести такое мировоззрение, в котором ты каждый день испытываешь радость. А радость гарантирует уже снятие огромного количества проблем. Так вот, мы с вами сегодня рассмотрим ряд вопросов оздоровления человека, причем очень простые. Я всегда использую очень простые методы, но максимально эффективные. Я уважаю свое время, ценю его. И да, я уважаю тело, но заниматься им несколько часов в день я не могу. У меня нет на это времени. И я поэтому нахожу, разрабатываю э, практики, которые позволяют мне буквально несколько минут решать вопросы те, которые люди иногда бьются годами над которыми. А я за несколько минут решаю этот вопрос. Это действительно так. В частности, вот сейчас я разрабатываю курс «90 шагов здоровья». То есть три месяца я буду сопровождать каждого. Это такой аудио посыл на каждый день. Моё аудио аудиосопровождение, как тренер буду сопровождать и говорить, что делать вот сейчас утром, что делать сейчас днем в направлении здоровья, все, что делать вечером перед сном. Ну и так каждый день, каждый день, каждый, каждый день. И вы знаете, все упражнения очень простые и очень э, кратковременные. Ну, к примеру, утренний эмоцион который приводит человека из полностью выключенного состояния в состояние бодрствования как будто он уже два часа на ногах это всего занимает 12 минут согласитесь это достойно но ну, можно уделить 12 минут времени для того чтобы встать и быть здоровым но в течение даю, даю также инструменты которые позволяют в течение дня еще более усилить это состояние и быть в течение дня в классном состоянии, в любой обстановке, на любой работе, при любой загрузке, при любых стрессах, ты можешь вести себя э, очень, э, чувствовать себя хорошо и вести себя достойно. И вечером, приходя домой, ты еще там выполняешь какие простые, тоже несколько минут упражнения, и ты становишься бодрым, как будто ты и не выходил из дома, и ты можешь еще кое-что сделать вечером и сделать подарок своему любимому, своей любимой. То есть это действительно все реально. Этот метод вот 90 шагов, я его, я сначала написал книгу, но ее не успел издать, начался коронавирус, я решил ее не издавать, а решил вот вам предложить именно в таком аудио варианте причем разбив четко на каждый день с тем чтобы вы могли в течение суток вот так шаг за шагом набирать набирать набирать опыт и там так быстрая на вся композиция этих упражнений которая приводит вас из одного состояния вы усвоили дальше выше выше качество и сила Упражнение растет, вы все более расширяете свое мировоззрение, выстраиваете мировоззрение здоровья еще дальше, еще выше, уже уходите в тонкие планы, в тонкие сферы. То есть постепенно происходит и расширение сознания. И практики все мощнее, все интереснее, все глубже. И в конце концов, через 90 дней, вы имеете прекрасное здоровье, гарантированно. Гарантированно. то, что... Как минимум четыре раза пройдет регенерация самых ваших самых простых органов, ну, других, которые посложнее, там будет поменьше количество, но регенерация пройдет всего организма, и вы гарантированно будете уже в другом состоянии. Почему я так уверенно заведую? Потому что, во-первых, я все это пробовал на себе. И я вместе с вами иду тоже в эти 90 дней. С 1 июня вот мы стартуем. И я с вами тоже иду эти 90 дней, каждый день выполняя все это. И вам записываю, вам выдаю. И вы это делаете. Таким образом мы идем с вами вместе. Это первое. То есть я всегда все проверяю на себе. И это мне дает хорошие бонусы. Потому что все мои книги, не случайно они популярны, потому что там все правда. Там все из жизни. Там все проверено. Я за все отвечаю. Так вот, это первое. А второе и главное, пожалуй, что э, придает этим практикам такое бесомое значение, это то, что я решаю вопросы здоровья на грани физического и энергетического тела, э, тела заходя именно в сторону энергетического, там, где находятся основные ресурсы здоровья. Почему основные? А потому что в физическом теле мы, в принципе, уже достаточно много чего знаем, много чего применяли. Это и фитнес, это разные зарядки, упражнения там, и так далее, и так далее. Это спорт. То есть много чего мы делаем для физического здоровья. Конечно, здесь и медицина нам помогает. Иногда помогает, иногда нет, но тем не менее. Она тоже здесь физическому телу очень причастна. А вот энергетическое э, здоровье, энергетическое тела человека, они остаются практически без внимания. Ну, в лучшем случае, там, позитивное мышление, там, э, улыбку держать, там, и так далее, и так далее. То есть, какие-то аффирмации, это в лучшем случае. Но целенаправленно и системно э, в сторону энергетического здоровья мы с вами не заходим. А зря. Именно там находится основные ресурсы здоровья. Там находятся причины болезни. Там можно убрать вообще-то все в этом, пространстве, в этом пространстве энергетического тела. Можно убрать любые практически болезни. Почему я вам говорю? Неизлечимых болезней не бывает. Действительно. В энергетическом теле все присутствует в самом, э, таком, в самом реальном э, виде, там реальные из, э, причины болезни, которые зерна болезни, ты их находишь, устраняешь и через определенный период, период э, регенерации по этой очищенной программе, которая заложена вот в энергетическом теле восстанавливается физика уже в качественно другом состоянии то есть там вычистил там вычищается легко на уровне сознания на уровне энергии то есть в той голограмме э, э, органа или в целом организма там все вычистил и путем регенерации по этой вычищенной программе твое тело обретает уже новое качество вот таким идя путем я сейчас решил заняться этим очень серьезно, глубоко и э, научиться самому и научить вас использовать эти э, очень мощные простые энергетические практики. Первый заход мой в такой вот в эту область энергетического э, здоровья это как раз э, тот э, уже известный вам, я думаю, многие наверное слышали, читали, э, несмотря на небольшое время с момента запуска этого курса. Имунокурс, генетическое здоровье. Генетическое здоровье. имунно-курс генетическое здоровье. Это первый наш выход в эту область, неизвестную область энергетического тела человека. И выстраивание там той композиции жизни, которой мы желаем. Почему я пошел именно в этом ну, согласитесь, сейчас э, активный иммунитет нужен каждому. Даже дело не в этом коронавирусе. Он на самом деле не такой страшный, как им пугают, но тем не менее все равно можно заболеть и даже умереть. Зачем э, допускать такую вероятность? Э, тоже надо. Тем более э, люди старшего возраста особенно подвержены. Вот я сейчас объясню, почему. Все объясняется, все очень просто. Дело в том, что иммунная система э, людей в возрасте, она ослаблена сильно. Мало того, сейчас при сегодняшней ситуации, я имею в виду вообще в мире экологии и прочих-прочих всех нагрузках, стрессовых, э, э, гипотомии и прочих-всех вещах, человеческий иммунитет очень слаб. Ослаб. И уже в 25 лет, кстати, уже в 25 лет иммунная система начинает сдавать, давать сбои. И уже в 25 лет главный орган иммунной системы, тимус, начинает угасать. В 25 лет. Я когда э, разговаривал э, со специалистами, с медиками, я удивился, я думал позже. Оказывается, уже в 25 лет начинает э, регрессия э, этого органа. А что это значит? А это значит, что он защищает организм, славно, все, защищает организм все слабее, слабее, слабее. К 40 годам он всего на одну треть, и то в лучшем случае, защищает. У большинства он уже к 40 годам почти погибает. А к 60 уже точно практически, у всех он уже не работает. То есть тимус уже не работает. И все нагрузки вирусные, микробные и прочее, прочее, прочее ложатся на сам организм. А организм тоже уже к этому времени достаточно изношен. И у него тоже э, большой объем э, проблем уже накопилось. Поэтому он не справляется. И, и поэтому у нас э, в возрасте 59-62 года, то есть вот эти, в эти три года уходит из жизни более 60% населения. Более 60, задумайтесь. Это и поэтому и в возрасте 40 лет уходит огромное количество людей, статистики здесь нет. Если по 60 годам статистика есть, наш пенсионный фонд строго следит за этим, он заинтересован, а вот в 40 годам нет статистики, но там тоже очень много уходит. Когда тимус резко сдает, то, естественно, начинаются серьезные проблемы. И вот я взялся, первое, что сделал, взялся за тимус. И там открылось такое. Там, вот в этом его энергетическом теле, оказывается, есть матрица Тимуса, которая, обратите внимание, которая собирает, хранит и исцеляет болезни, породу, родовые проблемы до седьмого колена. Вдумайтесь только. Вот это огромная память у этого органа вот в энергетическом теле, в которой хранится вот как в компьютере, значит, хранится информация о родовых проблемах до седьмого колена. А что такое седьмого колена? Это в седьмом колене 128 ваших предков, и он все это помнит. В шестом колене 64 предка. и это он все помнит. Там пятом 32 ну и так далее и так далее То есть, и выходит в конце концов на ваших родителей и вот эту всю пирамиду он помнит но он должен исцелять все это он должен исцелять не держать это а он исцелять не может он 25 лет уже начинает умирать и поэтому из этой глубины из этих семи колен в какой-то момент или стресс или переохлаждение, или переедание, или перелет куда-то какое-то место, которое энергетически не ваше. Дается энергетический импульс, и какая-то проблема из всей этой пирамиды раз и выходит и вам боком, как говорится. В самый неподходящий момент, как правило, мы оказываемся э, заболеваем. Причем неожиданно, причем серьезным болезнью, потому что там, в этом роду, не просто так, не простые, не насморки, а серьезные проблемы. И вот это э, исцелить Тимус, запустить его, то есть убрать в нем вот это накопившееся, э, в кавычках, богатство, эта задача оказалась. То есть до сего времени никто этого делать не мог. Я нашел этот путь, я его сейчас оформил в виде курса, помогли мне небеса в этом. И э, таким образом мы уже провели э, эксперимент где-то в общей сложности около 300 человек прошли этот курс. Удивительные результаты. Удивительные результаты. Насколько я верил в этот метод, но то, что я увидел, те результаты, которые я получил, они просто уникальны. Вы можете заглянуть ко мне на сайт и посмотреть там отзывы с этого курса. Уникальные отзывы, потому что Решаются многие-многие проблемы, не только здоровье, но даже и отношения в роду. Потому что развязываются какие-то узлы между родственниками второго-третьего поколения, между вами и родителями. Развязываются энергетические узлы, благодаря вот тому, что Тимус начинает активно исцелять все и выстраиваются удивительные отношения, те, которые вы не ожидали. Сейчас вы знаете, очень много э, рождается детей больных. Один ребенок только из десяти, это статистика Минздрава, условно здоров. Чувствуете? Условно здоров – это терминология медиков. Э, что это значит? Это говорит о том, что большая часть людей, ой, большая часть детей рождается именно с болезнями. Так вот, для того чтобы этого не было. Нужно убрать все проблемы в Тимусе. вот все записи, все записи до седьмого колена убрать и у матери, и у отца. И тогда у ребенка не будет шансов заболеть. Потому что никакая родовая проблема, никакая наследственная проблема не приходит в его жизнь. И он рождается здоровым. То есть это уникальный путь который открывает вот такие вот возможности, резко повышая качество, качество, тех, качество здоровья приходящих детей. Кроме того, как я уже сказал, после 60, точнее к 60 годам тимус умирает. И все передает всю нагрузку, вот все, всю эту запись, весь этот архив до 7-го он он раздает органам. Ребята, разбирайтесь сами, я ухожу. И человек разбирается, поэтому очень быстро стареет, болеет после 60. Здесь говорят там, о кризис пенсионного возраста и прочее. Друзья, все в биологии организма все очень просто. Организм беззащитен. И поэтому все проблемы вылазят. И вот все то, что накоплено в тимусе за эти семь колен, оно все проявляется. Тимус уже это не держит, не исцеляет. И все это проявляется в жизни. Поэтому, но вот в, этой, в этом курсе у меня прошли курсы уже многие люди, тем, которым за 60, но ну я сам, 70 лет, тоже пример. То есть за 60. И у них у всех кинус ожил и начал действовать активно. У всех. Представляете? То есть это вообще уникальный инструмент, Пробуждение иммунной системы. Не было такого в истории, А сейчас появился. Это не потому, что я так, такой гений. Нет. Просто пришло время. Время. Время, когда от, можно соединить физические все методы, энергетические, тонкоматериальные. И в результате получить мощнейшие, эффективные инструменты для оздоровления. Вот. Так вот, такой вопрос. Дальше. Смотрите, что этот э, курс дает. Э, в этом, в этом э, курсе, когда вы его проходите, исцеляя свой тимус, вы исцеляете тимусы и активизируете тимусы всех своих э, детей. У детей все становится максимально чистым и здоровым. Вы исцеляете тимусы родителей. Не до седьмого, а до шестого колена. то что все-таки они на одно колено ниже. Вы их седьмое колено не затрагиваете. Но шесть колен, вы их тоже очищаете. Вы им тоже даете возможность пожить в, этом, в их возрасте более свободно. Вы исцеляете тимусы даже тех, кто рядом с вами. Даже, допустим, жена изучает этот курс муж это не принимает но он живет рядом с ней он общается с ним с ней особенно если сексуальное общение есть то и его тимус тоже начинает быть медленнее но тем не менее восстанавливается и тоже обретает высокую активность и начинает защищать организм то есть вот такие уникальные сейчас открываются возможности. сейчас время удивительных возможностей удивительных просто Поэтому я решил пойти в этом направлении, в направлении энергетического здоровья, на стыке физического и энергетического, не отрываясь от Земли. Все очень реально, все конкретно. Простые упражнения, простые практики позволяют вам действительно это все иметь. То есть иметь высокое энергетическое здоровье, а следовательно и устранить те причины, которые есть. Сейчас я вам покажу простое упражнение. Простое упражнение, вы можете его использовать. Используйте его каждый день, раз в день. Это, конечно, ну, верхний слой, но тем не менее это, вы даже от этого упражнения почувствуете результат. Даже от этого, даже не очищая всю глубину тех семи колен, Но уже сразу вы даете, даете импульс своему телу для его дальнейшего оздоровления. Итак, так как это весь процесс без привлечения кого-то, то есть весь этот курс вы проводите сами с собой. Кстати, курс, хоть он длится три недели, на самом деле он очень простой. Девять занятий, девять уроков, и вы девять уроков эти, они... Воздушные такие, они легкие. То есть вы их делаете и три дня это проживаете, все это используете для того, чтобы закрепить, для того, чтобы развить, чтобы дать возможность Тимусу задышать. То есть нельзя, если он уже умирает, его нельзя насильно перекормить, энергией там и так далее. То есть, ну, когда человек долго голодал, э, его сразу накормить, это значит, что он умрет так и стимусом, нельзя его сразу резко вводить в действие. Поэтому мы даем такую воздушную ситуацию, и 21 день, вот 9 занятий, 21 день, почти 2-3 дня, и вы выходите на это степень. А сейчас практика. Разотрите руки, руки приведите в хорошее энергетическое состояние. Тепло, которое вы там почувствуете, это... Только проявление энергетики. А самое важное это, конечно, энергетическое. Особенно вот кончики пальчиков они тесно связаны с органами, системами. Растерли руки, это вам знакомо, во многих, во многих практиках это есть, и это правильно. Потому что это одновременно пробуждение всех органов, всех систем организма, когда это повышение радости даже. Вот знаете, есть такое. Наверное, вы обращали внимание, кто-то или сам, не даже. Когда что-то хорошо, о, классно. То есть, потирает руки, то есть, радостно. Это еще более подкрепляет состояние радости. Так вот, разогрели руки. Положите их на грудь. Вот сюда вот. В таком, вот так положить. Тимус находится вот здесь. Вот. Положите сюда на грудь. Почему нужно еще ниже, чуть-чуть. То есть можно одной рукой было бы тимус, закрывается легко одной рукой. Но вы потом поймете, когда кто на курс пойдет, тот поймет, что здесь есть тоже своя особенность. И это вот как раз две руки это очень важно, что вы использовались. Итак, и просто скажите своими словами. Я сейчас вам э, скажу такое, как бы. Э, ну, рыбу этих слов, а вы уже наполните содержанием. Настройтесь, расслабьтесь, почувствуйте тепло от рук. Тепло проникает в ваше тело, проникает к вашему тимусу, и вы обращаетесь к нему. Да-да, тимус – это живой орган как и разумный. Все в теле человека. Каждая клетка разумная. Есть даже такое понятие, научное понятие, клеточное сознание. Так вот, вы обращаетесь к Тинусу. Дорогой мой друг, мой родной Тинус, ты прости, что я столько лет не задумывался о твоем существовании. Есть и есть. Ну, может быть, слышал. Может, даже знал, где ты находишься. Но никогда не думал, что ты имеешь такую огромную роль в моей жизни. Прошу прощения. Теперь я осознал, теперь я повзрослел. Я хочу быть здоровым и счастливым. И желаю с тобой жить долго и счастливо. Поэтому давай пробуждайся. Давай будем с тобой дружить. Я буду тебя кормить добрыми энергиями. А ты будешь хорошо защищать мой организм. Благодарю тебя, мой родной Тимус. Смешно звучит, вроде бы, друзья мои. Но это очень важный посыл. Очень важный посыл. Если вы так будете разговаривать со своими органами и системами, в целом с телом, то вы... Действительно, обретёте очень многое для своего здоровья. Очень многое. Доброе, уважительное, с любовью созданный Такой вот посыл всегда даст результат. Вы можете повторить любой формы, любого содержания. Единственное, он должен быть уважительно с любовью и с благодарностью. Так вот, Таким образом, пообщавшись со своим тимусом, каждый день вы общаетесь, вы потихонечку его будете активизировать. И он может быть, ну, в зависимости от того, в каком вы возрасте находитесь, в каком состоянии, как часто вы стрессуете, потому что стресс для тимуса смертельно опасен. Каждый стресс это серьезная проблема. Поэтому часто человеку не хватает воздуха, когда стресс, потому что тимус задыхает, тимус все. Для него это как удар молотом. Поэтому сразу общайтесь с ним, общайтесь, уговаривайте, просите прощения за то, что вы такое сделали, какое-то создали такие вот условия, для него не самые лучшие, и таким образом будете легче восстанавливаться. все. Ну, конечно же, Пройти курс, это весь, вы, вычистить его, активировать, привести его в хорошее, здоровое состояние, это, конечно, другое. Но даже такой вот прием, он очень простой, но он очень важен. И я уверен, кто сейчас сделал, тот может даже ощутить какие-то позитивные изменения в своем состоянии, в своем настроении. Можете даже написать об этом, кто это почувствовал, пожалуйста, это сделайте. Это действительно так. Это работает. Почувствуйте. Почувствуйте. Друзья мои, я уже в возрасте хорошем. И по жизни прошел очень много всего. И я не играю в игрушки. Вот То, что я вам показал и рассказал, на самом деле, это реально работает. Тем более, я сам энергетик, я много занимался вопросами э, производства лазеров. То есть для меня энергия, энергия вещь очень конкретная, ощутимая. И для меня это открытая книга. Поэтому я вам скажу, что такое вот обращение к Димусу – это очень мощный процесс. Уже очень мощный процесс. Так вот. Поэтому я и разработал вот этот вот э, курс как первый в направлении разработки именно энергетического здоровья человека. Энергетического здоровья человека. А у человека, согласитесь, энергетическое тело, оно занимает очень большую, э, ну, большой объем, я бы сказал. Гораздо больше даже, чем физическое тело гораздо больше, чем физическое. Потому что энергетическое тело, оно выходит далеко за пределы физического тела. И поэтому оно э, создает условия для того, чтобы там, в этом энергетическом теле, находилось очень много разных э, голограмм всех органов, всех систем. То есть поэтому там очень большое это энергетическое тело. И вот э, мы с вами кто пойдет со мной в этот процесс, будем дальше рассматривать каждый орган именно в энергетическом плане. Ну, основные органы. В частности, я хочу заняться вопросами позвоночника. Это уникальный орган, который тоже имеет энергетическое э, тело. И в этом энергетическом теле можно решить очень многие проблемы с э, позвоночником. Потому что позвоночник, здоровый позвоночник бывает только у одного человека из 200. Представляете, насколько это э, серьезная проблема. Я хочу заняться шишковидной железой, я хочу значит, заняться вопросами зрения и так далее. То есть все можно решать через энергетическую систему. Но начало, вот начало нужно обязательно нач пройти именно через а, очищение тимуса. То есть... Приведение в порядок иммунной системы. Потому что если человек без защиты, то э, любой орган, даже находясь в хорошем состоянии, но не защищенный э, иммунной системой, он может оказаться э, под ударом вируса, под ударом какой-то проблемы, микробов и так далее. Поэтому э, я считаю, вот, э, вот этот курс, это как, знаете, как фильтр грубой очистки. Надо очистить организм многого, а потом уже заниматься серьезными проблемами, внутренними проблемами каждого органа. Вот э, такой, такой рассказ об энергетическом здоровье короткий, но э, я думаю, он вам э, кое-что дал. Э, вернусь к тому э, курсу 90 дней, который я... Э, вот, хочу вам предложить тоже с первого числа, кстати, этот иммунокурс, третий уже третий поток начинается 1 июня 1 июня. он очень дешевый, очень простой еще раз говорю мы сделали по минимуму в связи с, вот, со всеми этими событиями, чтобы помочь людям поправить иммунитет самое важное сейчас для безопасности человека мы сделали минимальные цены, буквально они за гранью даже себестоимости. Мы идем на это с тем, чтобы вокруг было как можно больше людей с активным чистым тимусом, потому что они не просто себя защищают, они защищают целый род. То есть это каждую веточку, кстати. 300 человек и 300 веточек общечеловеческого родового дерева. Конечно, это капля в море, но тем не менее это капля уже ощутима. А плюс они еще общаются с другими людьми, это еще более расширяется на работе и так далее, и так далее. Близкие друзья, знакомые, находясь рядом с такими людьми, с маяками, как я называю их, несущими чистый Тимус, они тоже начинают звучать, Тимусы начинают пробуждаться. Здоровый тимус, активный тимус, как бы говорит. Просыпайся, дружище, давай вставай, будем вместе э, трудиться на славу на счастливой жизни. Вот. То есть этих, этих людей все больше и больше. Поэтому мы стараемся как можно больше количества людей включить в этот процесс. Вот 1 июня начинается курс. И 1 же июня, как я сказал, вот это 90 э, дней, э, 90 шагов к своему здоровью. Здесь тоже очень много энергетических практик. Причем вот э, еще э, одну вещь скажу. Э, с каждым днем все более и более высокие э, энергетические практики, затрагивая все более тонкие сферы, все, а значит все более эффективные. И к, э, вот, к последним там 90 шагам уже человек обретет и самое высокое состояние сознания. То есть будет расширяться и сознание. Мировоззрение здоровья обретет космизм, то что многие практики в конце уже вот этих 90 шагов будут выходить именно на уровень космический.